Макс Риск, сегодня такой удивительно, удивительный видеоролик. Как думаете, мы станем официальными ютуберами? Так, тут все плачут, что-то излятся В общем, сейчас поможем всем. И сегодня мы сделаем эксперимент. Все-таки, можно ли стать официальным ютубером по игре зубим Ну, вот, там бывает по-разному так. Остановить подписку, поддержку. Нажимаем сюда, да, значит, нам перебрасывает получить ваши отзывы. И зубовир. Ок, кстати, хотелось бы зубовир, значит быть. Games modus. Так, так, так. Как по мне, это зубов. Смотреть, зайти на YouTube нужно. Но как стать официальным ютубером? Интересно. А сейчас как-то мы им, не знаю, напишем. Если тут возможно, если нет, то.. Ну, все, невозможно, значит. Так, заходим. Поддержку 2 дубль 2. В общем-то, тут можно клацать. Зубом. Хир. Где оно? Нет такого. Как же с ними связаться? Так, классная информация, кстати. Ух ты, Лесенок, смотрите, никс. Они прикольно, конечно, сделали. В общем, это нереально. Стать ютубером. В общем, спасибо за просмотр. Такой короткий формат. А если вы хотите ютубером быть, то это реально сложно. В общем, значит, мы кем будем без этих вот авторских прав, то есть нас могут забанить. Да, что-то я боюсь теперь снимать канал. Лучше я на одном канале буду снимать, а на другом браузер. Э, Ссылочка в описании. Подписывайтесь, если канал это забанит, они специально так сделают. Бывают такие... Ну, Пока что не видел, но все-таки побоюсь. Ух ты, фаз... У вас фазе упадет. Это, конечно, легендарно. В общем, подписывайтесь. Ссылочка вот в описании на канал по быстрему. Если канал удалят, то все будет в шок. Да, всем пока.